Я же хорошая, посмотри в мои глаза, они же добрые. Они пьяные. Одно другому не мешает. <свес> ты не поверишь, у нас во дворе слон запутался в паутине. Перестань насмехаться над моей мамой, пусть отдохнет в гамаке, подремлет. <свес> <свес> Что ты делаешь? Ищу счастье. В холодильнике? Ну, где-то же она должна быть. <свят> <свят> ну как, Мартлёнов, взяли тебя на работу в администрацию? Нет, сказали, не хватает образований. У тебя же юрфак, МВА, стажировка в Хорварде. Шеф посмотрел и сказал, вот увеличите ваше образование размер на два. Тогда и приходите. Мужчина, это же не ваша жена. Что же вы так мацаете эти помидоры? Если бы я так мацал их, как свою жену, вы бы торговали уже томатным соком. Ты своему коту завидуешь? Да, иногда. Когда? Когда зарплату получаю коту на жизнь нее хватило бы. Всего одно слово, сказанное мною в сортире, а сказанное мною в соре, И жена уже месяц со мной не разговаривает. Ты мне настоящий друг. Да. Тогда ты обязательно должен сказать мне это слово. А да езжи. Одоложи мне свободный костюм, а. Одоложи мне свадебный костюм. У меня нет свадебного костюма. И в чем же ты женился? Не виде виде. Подписываемся, кликаем на колокольчик.